Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем выживать в Space Engineers. В этом сезоне я не копаю руду. Всем приятного просмотра. В комментариях было много интересных вопросов. Допустим, почему я решил, что перехвачивается скриптом, а не, а не удаленное управление. Почему я это решил? Ну, Во-первых, чтобы... Полностью мне получить доступ к управлению корабля, мне не нужно срезать тот, то удаленное управление, оно в целом здесь особой роли и не играет. Во-вторых, когда я приблизился к этому кораблю, он меня распознал и давайте посмотрим, что здесь произошло. Программируемый блок, который я срезал, он получил доступ ко всем ускорителям. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри есть. И вот здесь есть вся группа форвард растерс. И он сразу этой группе перехват тяги поставил на максимум. То есть даже если бы я срезал Remote Control, то тягу оно мне бы не вернуло. Мне в любом случае пришлось бы срезать все ускорители, чтобы изменить вот эту тягу. А так как в ускорителях нету компьютеров. И нету возможности его взломать. Приходится его полностью срезать и ставить по новой. Давайте посмотрим на это. Компьютеров здесь нету. Также взлом здесь невозможен. Итак, в этой серии я вот построил уже за кадром коробочку такую буду потом проваривать полублоки легкой брони здесь у меня будет заезд для вот этих машинок и также я выведу сюда конвейерную сеть и что я хочу самое первое это поставить себе на производство уже топовые инструменты так вот у нас есть промышленный сборщик Давайте посмотрим, нам для элитной болгарки, у нас так, разборка не то, сборка, что у нас не хватает. Платина, ну для разборки нам нужно поставить детали ионового ускорителя, это сейчас сделать не проблема, у нас их довольно много. По-моему, у меня даже есть срезанные где-то там в сети лежат. Мы срежем еще. Сейчас я хочу поставить на производство топовые инструменты. Хочу полететь продать какие-то компоненты, чтобы заработать денежку и купить магния, потому что в новом обновлении 1.20 завезли довольно много вооружения и... Плюс ко всему, у меня патроны уже заканчиваются. Он даже видно, что в этот корабль мне прилетел один астероид и разбил мне большой контейнер. Вот как-то так. Давайте сразу же... Так... Э... Обычном в сборщике я поставил сюда обычный сборщик. На разборку поставим детали ионных ускорителей. Здесь мы также золото получим, что очень хорошо. Так, на промышленном сборщике мы поставим топовые инструменты. Болгарка, сварщик. Ну, в целом мне больше ничего и не нужно. По поводу еще одного нюанса. Давайте посмотрим. У меня есть довольно много патронов. Так, вот. Магазин 5.56 на 45 мм НАТО. И загвоздка в том, что они сейчас выпадают, эти патроны, из, ну, в луте каких-либо кораблей. Но производить я их не могу. Вот магазин для МР-30Е. Магазин для МР-20. У меня оружие сейчас здесь МР-20 и оно как бы в эти магазины использует, но эти магазины я разобрать не смогу и не смогу из них получить магний. То есть мне ничего не остается как стрелять из вот этой МР-20, либо же я вроде бы там наверху поставил интерьерную турельку, которая также должна стрелять этими патронами. Так, а зарядил. Да, внутренняя турель. Так. Давайте поставим максимум радиус прицеливания. Стрелять по метеоритам. По ракетам и в целом больше ничего не нужно. Враги в прицеле. Хм. Включить захват цель. Кстати, вот в новом обновлении также завезли враги в прицеле. Это получается Турелька должна стрелять по тем врагам Которые я навожу Перехрестья, но это не точно, это только Моя теория, этого еще не проверял Включить захват цели То есть, когда я буду кораблем захватывать Цель, там такой кружочек появляется Когда я эту цель захвачиваю То все турели начинают бить По захваченной цели Также еще здесь У нас Параметры цели есть В империоне оно ишло с с самого начала игры, а здесь только завезли. Мы можем стрелять по вражескому оружию, по вражеским двигателям и также по силовым системам. И копировать цель, наведите турель на вашу цель. Ну, с этим еще нужно будет поэкспериментировать. Так, радиус прицеливания и движение в режиме выключим. Ну, надеюсь, что пока будет стрелять. Я здесь еще за кадром доварил несколько солнечных панелей. Так, давайте посмотрим, что у нас там с инструментами. Ну, инструменты у нас есть. Можно это выложить сюда. Давайте сразу же личные инструменты на ходбар выставим. Так. Это мне пока не нужно. Что мне э, нужно для вот этих боеприпасов, это только магний. Одна коробочка этих патронов делается за три единицы магниевых слитков. Ну для начала я хочу полететь, посмотреть что можно продать. В любом случае можно продать стальные пластины. У меня их довольно много. И их количество у меня только растет. Вот так. Можно бур в целом выложить. Он мне сейчас также не нужен. Целый баллон выложим. И давайте полетим, посмотрим, что мы там сможем заработать. Так, закрывайся. Здесь у нас бур. Ладно, пока ничего я лутать не стану. Не хочу тратить попусту время. В магазине мы можем продать большие трубы, компоненты детектора. Стальная пластина 363. Так, продадим. Так, 2 миллиона у нас есть. Компьютеры, моторы, урановая руда, железо. Так, магниевый слиток, 2 миллиона есть. Так, если я 10, оно 50, 2 миллиона 61. Это я 50 единиц, получается, куплю. А здесь только 2000. Ладно, покупаем. Денежки не особо много получилось, но все равно уже патроны какие-то есть. А ну. Так, уже патроны есть, то есть оборона моей базы уже будет э, полностью функционировать. сюда магний производства давайте боеприпасы ну, на все сделаем много конечно не получится но получится то что есть вроде бы еще на этом корабле у меня оставались какие-то боеприпасы а ну скрыть пустые а я отсюда все забрал ай-яй-яй-яй Турелька, стоп. Так, враги в прицеле выключить. Это мы все выключаем, по метеоритам включаем, по ракетам включаем. Так, мне корабль разбирать не нужно. И как я хочу этот корабль разобрать? Где-то здесь я хочу построить такую систему. Здесь будут поршни выдвигаться вместе с болгаркой. И потихоньку распиливать этот корабль. Его потом потихоньку я туда хочу переместить. Или даже можно попробовать его переместить сейчас же сразу. А ну, давайте включим... Так, нам хватит Топлива на 17 минут Да, на одном ускорителе это Махина довольно тяжело идет Самое главное, что будет хорошо притормаживать так корабль паркуем где-то тут аккумуляторы я отсюда снимать наверное не буду так отключаем и гасители или в целом можно снять аккумуляторы Но для этого нужно будет их сначала разобрать тут ну, получается здесь 4 аккумулятора пожалуй я этим займусь за кадром а сейчас я хочу эту всю систему поставить чтобы подготовить для проваривания Надеюсь, у меня хватит на это все ресурсов. Так, водород, кислород есть. Поршни. Так, изначально. Мне нужны поршни. Мне нужны трубы. Мне нужны инструменты. так вот инструменты а и то да, в целом большие блоки легкой брони тоже пойдут так буровичок я убрал ну в целом сейчас это э, не особо важно давайте попробуем Остальные блоки поставить Проведем вот так Где то примерно по центру корабля нужно остановиться ну, Примерно вот здесь К примеру вот так Где мои поршни? Так, пожалуй, еще этот блок поставим сюда, чтобы я смог конвейерную сеть нормально провести. Проварю, значит... Ну, к примеру, давайте поставим три поршня. Так, теперь нужно инструменты что у нас там с инструментами так у резака у нас есть довольно много конвейерных выходов пока что поставим вот так Получаются конвейерные выходы. Здесь я подключу их через конвейеры. Их теперь можно убрать туда посерединке, где-то вот так. Получается тут у меня раз, два, три, четыре блока, два, три, 4 блока. В целом, буду я их дальше так и проводить. Начну я его срезать, потом, если у меня не будет каких-либо компонентов, я эту всю систему буду увеличивать. Пока что, думаю, хватит и этого. Но сейчас минус в том, что мне придется либо этот корабль каким-то образом подтягивать сюда, либо же потом со временем мне придется эти все... Э детали убирать и просто доваривать поршни. Ну, доваривать поршни в целом не проблема. Их можно доваривать и где-то с задней стороны. Давайте я сейчас всю эту систему проварю и к вам вернусь. Что-то я заметил, что турели сейчас по метери там особо и не попадают. Вот не знаю. Может быть это... Механика поломалась после введения нового DLC, как это обычно происходит, либо еще что. Вот я построил некоторое количество с резаков. Сейчас я хочу по-быстрому спилить в антенну, подогнать корабль поближе, чтобы поршни смогли дальше продвинуться в разборке. Я здесь поставил вот такой вот такую кнопочную панельку у меня есть есть группы так переключить блок это резаки скорее всего даже убрать из панели так резаки переключить блок и поршни я думаю что на красной кнопке будут поставим на реверс Так, да, поршни, резак. Давайте включим. Да, смотрите, они режут э, антенну. Очень хорошо. Сейчас они ее допилят. И я подгоню поближе корабль. Пока вот это дело все отключим. Аккумуляторы я сниму в целом в последнюю очередь. Они в любом случае останутся, даже если поршень полностью прорежет все, что там есть. Вот Поближе сюда подойдем. Все. Теперь давайте включать и э, пилить все, что получится срезать включаем резаки и пожалуй что нужно э, скорость на поршнях немножко приубавить так где мои поршни так база поршни скорость минус 0.1 пускай будет вот так. И пускай потихоньку режет. Довольно хорошо все работает. М да. Я не хочу, чтобы корабль двигался. Получается может быть Сзади корабля построить какой-то упор А давайте попробуем еще корабль Немножко пододвинуть А смотрите, можно в целом и так Подлетать И пускай он себе срезает то что нужно ему давайте поставим сзади упор который у нас будет состоять из стальных пластин Точнее, даже из э, блоков легкой брони. Это нужно, чтобы просто наш корабль не двигался назад. А ну. я сильно близко даже поставил сюда и давайте попробуем где-то еще вот сюда поставить чтобы был еще дополнительный упор с этой стороны Это очень далеко. Так где-то вот сюда. Ладно, пускай будет. И давайте пускаем пускай пилит. Так, я не пойму одного, что... Поршни выдвинулись на максимум, да вроде бы нет. Или где-то резаки вперлись. Ну, скорее всего, что так и есть. Давайте выключим резаки. Чтобы меня не поранило. Так, здесь порядок, здесь порядок. Так, они скорее всего вперлись вот в тот подъемчик. Давайте пускай поршни обратно задвинуться. А мы сейчас тот бугорок подпилим. Так, личные инструменты. Так, часть уберем. Здесь тоже. И вот это подпилим. Надеюсь, сейчас все пойдет как по маслу. Э, Бугарка уже нету. Смотрим. Скорее всего, он вот этот бугорок еще впрется. Что-то взорвалось, это не к добру. бугорок поршни пошли дальше ну в целом вот основная проблема давайте я сейчас это все обратно задвину и попробуем немножко это исправить так поршни обратно уходят я вот подумал что Равнять местность я буду уже за кадром Между сериями А сейчас пока давайте включим Резаки И я сам корабль подрулю К ним Резаки должны работать а ну. Борта пока что режут Ну, в эту сторону ну в целом так потихоньку я его и срежу так, эти ограничители скорее всего нужно уже убрать, а то они мне больше мешают и скорее всего можно будет еще переварить ускорители допустим чтобы был тормозной какой-то где-то сзади и чтобы он у нас срезался в целом самым последним так попробуем сейчас корабль назад немножко сдать смотрите как легко он уже летит а ну сюда. Ну что, друзья, встретимся уже, когда я срежу корабль. Ну, либо, когда останется все, что не влезет. Ну, в целом на этом резко корабля закончилась, потому что гироскопы все уже подпадали, либо их срезали. Давайте отключим это все дело. Сейчас, по идее, если запустить, то все равно эти гироскопы оно дорежет. А ну. И у меня в целом будет такая идея, что можно нижние будет э, резаки убрать и здесь сделать площадку, на котором сможет э, лежать, допустим, этот корабль, и потом его пилить. Так. Ну, в целом допиливает. Только плохо, э, плохо э, тот момент, что кош не двигает этот корабль. А ну, давайте поршни пока назад отодвинем. И попробуем у поршней убрать одну штуку. Так, база поршни. Скорость, дистанция максимальная. Импульс по оси. Импульс вне оси. Давайте это мы поставим пока на минимум. Надеюсь, что поршни не смогут уже двигать сам корабль, но сами двигаться будут. ну Панель управления. Так, разделять тензор инерции. Но двигается потихоньку этот хлам заберем и скорее всего вот эту оставшуюся часть я уже буду дорезать э, самостоятельно так эту систему я потом еще доработаю так это мы сбросим М поршни и 4 1.4. 1 и 4 ну, потихоньку двигаться должно давайте посмотрим что мы там напилили большой контейнер хм, на 99 заполнен так 10 тысяч стальных блоков есть, стальных пластин. Ну, в целом оно его разбросало куда смогло. Он у нас металлолом перерабатывается сразу в металл, в железо. Так, тут пока что все. Поршни что-то особо не спешат.